Будет, конечно, хохма, если вы 15 насосов купите, а вода будет все равно грязная. После третьего насоса, если ничего не изменится, то надо задуматься, надо ли дальше продолжать. У многих подписчиков на моем канале, естественно, возникает э, ну, желание сейчас сказать, послать меня на три веселые буквы. Промывка щебня перед засыпкой. Обязательно. Вот из этой пыли дренажные насосы очень быстро разрушаются. Сразу тоже предупреждаю. Привет, друзья. Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Как я обожаю эти пробки? Самое прекрасное время чем-то позаниматься. Например, поотвечать на ваши вопросы. Ничего не поняла. Куда чего идет? Слишком все сложно. А фильтры делаете на заказ, не магазин. Татьяна, значит, как каким образом? Я делаю фильтры. Я их проектирую внутри своего проекта. То есть, есть проект благоустройства территории. Вот я, я ландшафтный архитектор. Я не производство фильтров, ну, не, не завод, который занимается фильтрами. И для каждого водоема я проектирую отдельную фильтрующую установку, которая занимает определенное пространство в этом проекте. Есть задача благоустройства территории. Вот. Есть дизайн-проект есть конструктив, есть технология, то есть есть раздел, который называется ТХВК, это раздел, где проектируются как, как раз вот такие фильтрующие системы, и это инженерная работа. Я делюсь с вами просто некоторыми секретами, да, вот как это выглядит, вот знаете, как вот есть автомобиль, а давайте заглянем, заглянем под капот, как он устроен. Ну вот, все, что можно в этом понять без видео, это инженерная работа, вот. Есть гидротехники, которые проектируют. Это несложно, но просто определенная специализация. А так, если в двух словах, то вода просто прогоняется через биоплата. Биоплата это щебень, в котором проходят трубы с дырочками. Не сильно даже важно, в какую сторону идет вода. Либо вытекает в биоплата, либо забирается с биоплата. В любом случае, этот щебень будет играть функцию очистки воды отличная работа а вот как же можно рассчитать количество щебня необходимого для того чтобы вода в пруду была прозрачной хороший вопрос для того чтобы сделать расчет вот, гидротехнический нужно взять очень много параметров составляющих я еще раз э, напоминаю что правильным было бы это э, сделать проект благоустройства территории в этом проекте есть раздел технологии водоканализации и в этом разделе есть гидротехнический расчет вот этого поля дренажного фильтрации но понятно что у многих подписчиков на моем канале естественно возникает э, ну, желание сейчас сказать послать меня на три веселые буквы потому что какой нафиг проект называется знаете можно ли сделать без проекта конечно можно дома города строили без проекта и... Как бы и все нормально, вот. Но это вот для такого самоличного самостоятельного использования. Так вот приблизительно для того, чтобы пруд был чистый, но ну, очень много факторов на самом деле на это влияет. Но для того, чтобы в пруд был чистый, принято считать, что одна треть от плоскости водоема должен быть именно вот этот вот биофильтр, дренажное вот это поле, биоплата называется, да? Вот одна треть по плоскости глубина до 1 метра вот этого биоплата а толщина щебня приблизительно от 40 до 80 сантиметров то есть по сути должно остаться небольшое количество воды на поверхности, а все остальное должно быть щебень внутри щебня протягивается дренажная труба через эту дренажную трубу выкачивается вода, или закачивается вода, опять таки Разные есть варианты. Можно выкачивать воду, а можно закачивать воду в это дренажное поле. Про эти варианты я как-нибудь расскажу, чем они отличаются, почему нужно их использовать. Расстояние между дренажной трубой должно быть приблизительно, ну, вот если у нас полметра толщина слой щебня, да? то расстояние должно быть между трубой где-то приблизительно полметра. Полметра вот так вот, на полметра укладывается дренажная труба, змейкой. Но единственное, что надо обязательно учесть, то, чтобы в тот колодец, куда попадает вот эта вода из трубы, если она самотеком протекает, чтобы был не два входа этой трубы, да, а побольше просто надо смотреть чтобы насос не задыхался, чтобы успевала вода вода самостоятельно затекать особенно надо учесть что эта труба постепенно забивается она забьется со временем вот и когда со временем труба забьется соответственно ну насосу может не хватать воды поэтому нужно сделать таким образом чтобы вот этих вот заходов в этот колодец было побольше допустим сделали вы биоплата как я говорю одна треть водоема, закопали дренажную труб, трубу, все сделали по уму, вот, откачиваете воду из этого биоплата, вот, а вода у вас все равно грязная. При этом вы точно знаете, что вот туда, ну, ничего не попадает. Или даже если попадает, если даже вот вот вы знаете, что попадает туда что-то, в эту воду, да, допустим, там, к примеру, там, пестициды с полей, там, или, там, удобрение от газона, или еще что-то, не знаю, от полива стекает, там, вода, допустим, с газона стекает вода, вот, озеро будет загрязняться и зеленеть. Что вы делаете, если вода грязная, допустим, да, что вы делаете? Вы ставите дополнительный насос. Вот у вас один насос работает, вода грязная, но у вас есть биоплата. Вы просто усиливаете прогонку воды. Понимаете, через эту биоплату. Ставите еще один насос, смотрите, что получится. Грязная вода. Еще один ставите. Когда вода очистится, вот это у вас будет такой э, эмпирический э, расчет биоплата и озеро с чистой водой. Экспериментально, но вот как-то так. Но это просто очень, на самом деле, сделать. Докупили насос. Ага, не понравилось, еще один докупили Не понравилось, еще один докупили Будет, конечно, хоп, если вы 15 насосов купите А вода будет все равно грязная Сразу предупреждаю, если вы 3 насоса купите А вода все равно грязная Лучше спросите у меня в комментариях Возможно, что-то что не так было сделано После третьего насоса Если ничего не изменится, то надо задуматься Надо ли дальше продолжать Хочу еще что сказать Вот я отвечаю на вопросы Я сразу предупреждаю, ребята что я не учитель. Как бы у меня нету навыков преподавания или хороших навыков передачи информации. Мало того, они у меня плохие. Потому что я вот что-то, про что-то рассказываю и мне кажется, что все все знают. Понимаете? Мне кажется, что все вокруг должны именно это знать. Но вполне возможно, что какой-то информации не хватает и вы меня просто не понимаете. Или я просто непонятно рассказываю. Так что... Ой, куда я еду? Не, ну я... Я красавчик, я не туда еду, ребят. Засыпал в биоплато 6 тонн щебня, но не промыл. Он пыльный. Промывка обязательно или очистится? Промывка щебня перед засыпкой обязательно. Почему? Потому что мелкая взвесь... Мелкая пыль, которая находится в щебне, особенно если ее много, да, она очень быстро забивает дренажные трубы. Потому что дренажные трубы работают с мелкими отверстиями, они, она быстро уменьшает проходную способность дренажной трубы. Забивает ее. Это первый момент. Второй момент это тот, что в щебне может быть такая мелкокристаллическая пыль, достаточно вредная и неприятная, типа цемента. Ну то есть цемент же делается из щебня, понимаете? Вот, вот может быть такая вот пыль. Типа цементного раствора, да, которая, ну, скажу так сразу, не дай бог поселить рыбу, да, жабры рыбы забиваются, и просто рыба может все подохнуть. Но, если вдруг такое произошло, 6 тонн, конечно, это немного, вот, ну, допустим, произошло, и вы не хотите, допустим, запариваться и все это выбирать и, и так далее, просто вам нужно будет этот щебень теперь промыть внутри водоема. То есть Вы берете насос, хороший такой шланг, выкапываете, допустим, углубление в этом щебне, в водоеме, достаете ставите туда дренажный насос, моете этот щебень, моете, вот добавляете воды в этот, в, этот, в этот пруд свой, да, вот, моете щебень, и вы вот как бы вот так смываете этим дренажным насосом вокруг, смываете, потом немножко, и потом откачиваете наружу, понимаете, откачиваете наружу вот эту грязь, пыль. То есть вы ее взбаламутили, потом дренажным насосом раз и откачали. Опять взбаламутили и опять на Кстати, вот из этой пыли дренажные насосы очень быстро разрушаются. Сразу тоже предупреждаю. Вот, чтобы мы не, ну, не сказали, что я посоветовал, да, вы убили себе насос. Действительно, э, вот эта вот мелкая, мелкая пыль, вот, особенно чемня, да, она такая острая, как стекло. Вот, и она изнашивает э, э, трущиеся детали в дренажных насосах. Вот. Ну, скажем так. 6 тонн это немного. Можно взять дренажный сос и таким образом сделать, как я говорю. Вот. Я думаю, у вас получится. Я вывязываю арматуру и укладываю слой бетона на эту арматуру. Таким образом я защищаю и мембрану, и геотекстиль. Часа за два водичка будет... Как парное молоко. Все, что вы изучили, все, что вы прочитали, все нанести на бумагу. Как вы где посадите, сколько метров от дома, сколько метров будет пляж, где дерево будет расти. Если вы пленку укладываете на рогоз, вот вы срубили рогоз и положили пленку на рогоз срубленный, то вот рогоз может пробить пленку. Сэкономив на проектировании, сэкономив на авторском надзоре, человек теряет деньги на рабочих процессах, на рабочих моментах.